Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. И сегодня мы поговорим о кредитных историях. Я вам покажу идеальную кредитную историю. Вот человек сегодня прислал. Объединенное кредитное бюро вот в левом нижнем углу. Адрес этой организации, их сайт. Давайте посмотрим. Здесь можно получить свою кредитную историю. сколько-то это денег стоит. Надо разбираться, смотреть. Я сейчас не буду на это тратить время. Просто вот вам показал. Покажу, вернее. Физическим лицам, партнером, и а бюро, пресс-центр, контакты. Получить кредитный отчет. Мечтаешь в своем доме? Начинаю управлять своей кредитной историей. Кредитный отчет за 390 рублей. триста вот 390 рублей кредитная история. Для этого нужно зарегистрироваться, подтвердить данные и купить отчет. Часто задаваемые вопросы ну, Давайте обратим внимание на определенные вещи То есть это заказывалось через Сбербанк онлайн У них тоже есть такая услуга, но по-моему стоит 990 рублей То есть Сбербанк еще зарабатывает а, разницу между 390 рублями и 900 рублями Видим, что есть такой критерий, как последние месяцы запросы, То есть стоят нули. Они тоже влияют на кредитную историю. То есть чем вы чаще обращаетесь и получаете отказы по кредитам, тем они ухудшают кредитную историю. Статус своевременно, все оплачивалось без просрочек. Нет никаких... Взносов ежемесячных, остатков, то есть все по нулям, отличная кредитная история. Право собственности, количество исполняющих, исполняющих пользователей. Запросы в бюро всего лишь одно было, кредитные и кредитные карты всего лишь один продукт был. Кредитный рейтинг. Скоринг рейтинг э, – это вот компьютерный отбор, который, когда вы на сайте банков забиваете анкету, вам в течение пяти минут приходит решение. То есть э, это как раз э, и есть скоринг рейтинг. То есть он самый главный в первый этап, э, когда вы хотите взять кредит. То есть это первая проверка scoring, на скоринг рейтинг, который делает компьютер в автоматическом режиме. Если у вас скоринг рейтинг отличный, то вам банк делает предварительное одобрение. А уже когда вы доносите документы, справки, трудовые, указываете зарплаты свои, свое имущество, какое есть в наличии, от этого уже банк принимает решение, уже человек принимает решение. А скоринг рейтинг, то это компьютерное принятие решения на основании вот таких данных, которые уже в Бюро кредитных историй. Видим, что э, код скоринга 7 Это самый большой код скоринга Количество баллов 1202 То есть выше, чем даже приведено в таблице Видим, да, 1121 это наивысшее Рисковый индикатор 5 То есть низкий рисковый если единица, двойка, тройка – это высокий и средний. То есть риск невозврата кредита. Пятерка – самая наивысшая. И индикатор доверенности один, то есть доверять. Это идеальная кредитная история. Видим, что основные данные раздела, кто интересовался кредитной историей. ВТБ-24 интересовался 12 сентября. 15 -го года и 5 ноября 2014 -го года на персональный кредит Но э, кредит не был выдан, но видать человеку потом уже он не нужен был Поэтому нету вообще никаких данных Либо человек подавал в несколько банков, как мы сейчас увидим Что еще и в Сбербанк, ему одобрили ипотеку и он выбрал Сбербанк Потому что скорее всего там ну, просто в, это, в Сбербанке лучше условия, чем в ВТБ по ипотеке. Так, смотрим дальше, дальше. Видим адрес Иркутск, Иркутск, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Российская Федерация. номер заявки физическое лицо индивидуальный предприниматель рассматривается как ну, один субъект и видим что кредит на недвижимость в том числе ипотека по сбербанк россии и байкальский банк 1 миллион э э и был выплачен 12 декабря 2015 года. Дата открытия была 2006, 9 лет, и был выплачен на 239 месяцев. То есть на 20, почти на 20 лет. Все, вот такая вот кредитная история. Она От, и отличнейшая кредитная история. Дополнительные документы тут даже не указаны. Все, вот этому человеку можно получить любой кредит. На максимальную сумму в любом банке с такой кредитной историей с отличной кредитной историей поэтому прежде чем идти в банк и брать кредит сначала изучите свою кредитную историю посмотрите какие в ней рейтинги где какие косяки или их нету то есть разберитесь с вопросом с этим Иначе вы просто проделаете в пустую работу, будете там справки делать, в банке носиться и пока, получать отказы. То есть лучше предварительно оценить свои шансы на получение кредита. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. По всем вопросам обращайтесь в личку, контакты будут под этим видео.